Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами читать книгу итальянского теолога Вальтера Бинни «Первичная христология», раздел 1 «Синайская теофония», исход, главы с 19 по 24. Эти главы являются центральной частью книги, названной «Александрийцами исход», и обычно этот отрывок обозначен общим наименованием «Синайская теофания» и помещен между такими событиями, как выход бегства из Египта с переходом в пустыне и остановкой на горе Синай. И продолжается до книги чисел главы 10 стиха 11. На сегодняшний день структура отрывка и сход главы с 19 по 24 представляется таким образом. Глава 19, стихи с 1 по 2, указание маршрута, то есть прибытие к горе Синай. Стихи с 3 по 8. Диалог между Яхвы, Моисеем и детьми Израиля. Обетование Завета. Стихи с 9 по 15 Подготовка Завета. Стихи с 16 по 25 Теофания на горе Синай. Глава 20. Стихи с 1 по 17 обнародование диколога, то есть 10 заповедей. Стихи с 18 по 21. Завершение Теофании. Глава 20 стих 22 по главу 23 стих 19 – Кодекс Завета. Глава 23 стиха 20 по 33 – Завет и обетование Земли. Глава 24 стихи с 1 по 18 – Обряд Завета. В составе раздела предоставлены черты, кардинально отличающиеся от традиции второзакония – и идентифицируются в параллельной традиции условно называемой «редакция элахистов которая, собирая старинные законодательные тексты, поместила их в Моисеевый цикл «Исхода» около места, обозначенного точно горы Синай. В действительности, если в упомянутом отрывке исход главы с 19 по 24, повествовательная структура передана редакторам яхвистов-элохистов, то законодательные тексты, то есть Декалог, исход глава 20 стихи с 1 по 17, и кодекс завета, исход глава 20 стих 22 по главу 23 стих 33, продолжают традиции элохистов севера, хотя и с дополнениями, особенно в Декалоге. В отношении других традиций традиция яхвистов представляет кодекс, называемый ритуальным. Исход глава 34 стихи с 10 по 27. А традиция второзакония предлагает и то и другое, как диколог во второзаконии глава 5 стихи с 6 по 21, так и кодекс второзакония глава 12 по главу 26. В то время как священническая традиция включает разнообразным и обширным способом как деколог, левит, глава 19, так и кодекс в ее различных вариантов кодексов и ритуалов. Кроме того, обнаруживается главный редактор, фактически использующий... То, что уже было передано в других традициях глава 19 это ключевая глава поскольку в ней описывается прибытие гарри синай после пересечения пустыни то есть перед тем как снова возобновить поход до земли обетованной глава является сложной и разнообразной поскольку состоит из разных традиций и ее цель предоставить не только богословско-религиозную основу Синайского законодательства Моисея, но также и историко-географическую. С этого момента начинается новая и необычная структура диалогов, в которых Моисей является главным героем. Именно она названа Синайской традицией, но при этом возникают некоторые вопросы, требующие разъяснения также в связи с нашей темой. Почему синайская традиция, так подробно представленная в пятикнижье, так мало упоминается вне пятикнижья, то есть в остальной библейской литературе? Какое содержание могла иметь синайская традиция сама по себе в ее начале возникновения, и особенно, когда и как она возникла? Каким событием она была вдохновлена? И, наконец, какое отношение она имеет к огромному законодательному, культурному, а также повествовательному комплексу самого пятикнижья? Какие причины привели к такому широкому развитию синайской традиции? Имело ли место нагнетание данных? Чтобы ответить на эти вопросы... И перед тем, как начать наш анализ, как обычно, необходимо привести два типа противоположных ответов, которые также обозначают два основных подхода современной экзегезы и библейской историографии. Например, приверженец более традиционной историографии Дево считает, что синайская традиция возникла после описанных событий, но исчезла при поселении в стране Ханаан, и созданием института монархии с относительным верховенством Сиона Иерусалима. Иная, более свежая тенденция относит возникновение синайской литературы в эпоху изгнания и после него, вслед за созданием пророческой литературы, а также отрывка Второй Исаии, который точно относится к новому исходу. Более того, подтверждает теорию культового литературного жанра и не только исторического синейского события, выдвинутую еще ранее исследователями фон Ред и Нос. Однако по нашему мнению эти варианты решений и их презентация упрощены и приблизительны, тем самым истолковывают библейский текст редуктивно. Например, в более поздней теории традиции. Постызгнание заметно недостаточное понимание различий между формированием традиции и ее письменным изложением или редактированием. Как нам кажется, это связано в основном с современным представлением автора о способе создания литературы, когда как в античном мире оно было иным. И поэтому, как в первой, так и в этой теории, сама синайская традиция задумана как единый блок а никак не как непрерывное повторение устной и письменной традиции, изменяющейся в контексте повседневной жизни сообщества и черпающей вдохновение именно в воспоминаниях о событиях и персонажах, которые определили свою собственную историю и продолжают влиять на нее даже в изменяющейся ситуации. Мы считаем, что на структуру окончательного варианта который дошел до нас и имеет глубокие исторические корни, больше всего повлияло культовое окружение. Перейдем к разбору выбранного текста. Отрывок в основном делится на три части. Глава 19. Прибытие на Синай, стихи с 1 по 3, подготовка завета, стихи с 3 по 15, теофония, стихи с 16 по 25. В этой главе также представлены три традиции – яхвистов, элохистов и священническая традиция. При этом первые две части сливаются в редакцию яхвистов и элохистов, а священническая традиция также фактически заставлена главным редактором. Далее мы отметим, что структура диалогов, будучи сложной и проблематичной, не изменится и не претерпит стандартизации, как в традиции второзакония выявляя тем самым стремление сохранить исторические следы эотеизма и ложной монолатрии источников. Представляем наш перевод, отмечая внутри данного библейского текста возможные фрагменты различных традиций элахистов, яхвистов, их редактора и священнической. Именно эта проблематичная и сложная структура привлекла наше внимание, как это и будет видно в переводе, обнаруживающем очевидную аномалию. Священническая традиция. Первый стих. «В третий месяц исхода сынов Израилевых из земли египетской в этот день прибыли они в Синайскую пустыню». Второй стих. «Они отправились из Рифедима и пришли в Синайскую пустыню». Традиция яхвистов. И расположились станом в пустыне. Традиция элохистов. Израиль расположился там станом напротив горы. Моисей зашел на гору Божию. Традиция редактора яхистов-элохистов. Яхве позвал его с горы, говоря... Так, «Так скажи дому Якова и возвести сынам Израиля». Четвертый стих. «Видели, что я сделал с Египтом, и как я поднял вас на орлиных крыльях и привел ко мне?» Пятый стих. «Теперь, если будете слушать мой голос и будете соблюдать мой завет, будете моей собственностью среди всех народов, потому что вся земля моя». Шестой стих. «Будете для меня...» царством священников, святой нации, И это были слова, которые он сказал сынам Израилевым. Седьмой стих. Моисей пришел и созвал старейшин народа и рассказал им о всех тех словах, которые заповедал Яхве. Восьмой стих. Весь народ ответил единогласно, говоря, «Мы сделаем все то, что сказал Яхве». Моисей передал Яхве слова народа. Традиция редактора Яхвы – и священнической традиции. 9 стих. И Яхвы сказал Моисею: Вот я иду к тебе в большом облаке, чтобы народ был послушным моим словам, обращенным к тебе, и был верен тебе всегда. Традиция элахистов. Моисей возвестил Яхвы слова народа. Священническая традиция 10 стих. Яхвы сказал Моисею, «Иди к народу и освящай его и сегодня, и завтра, пусть они постирают их одежды». 11 стих. «И да будут готовы в третий день, потому как в третий день сойдет Яхвы на гору Синай на глазах всего народа. Размести вокруг народа границы, говоря, «Остерегайтесь и не поднимайтесь в гору, и не трогайте ее. Любой, кто коснется горы, погибнет». Никакая рука да не коснется ее, так как будет побит камнями или пронзен. Животное это или человек не будет жить. Когда затрубит рог, они взойдут на гору. 14 стих. Моисей сошел с горы к народу, осветил народ и они выстирали свои одежды и сказал народу: будьте готовы в третий день, не приближайтесь к женщине. Традиция элахистов, 16 стих. И на третий день утром были на горе гром, молнии и густое облако, и очень громкий звук рога. Народ, находящийся в стане, ужасался. 17 стих. Моисей вывел народ из стана навстречу с Богом, и они остановились у подножия горы. Традиция яхвистов. 18, 18 стих. Гора Синай вся дымилась, потому что Яхвы сошел с нее огнем, и его дым поднимался подобно дыму из печи. Вся гора сотрясалась очень сильно. Традиция Элахистов, 19 стих. Звук рога усиливался и становился все громче. Моисей говорил, и Бог отвечал ему с громом. Традиция Яхвистов, 20 стих. Яхвы. Спустился на гору Синай, на вершину горы. Яхвы позвал Моисея на вершину горы, и Моисей поднялся. Священническая традиция, 21 стих. Яхвы сказал Моисею, «Спустись и предупреди народ, чтобы не восстал против Яхвы, многие из них падут». 22 стих. И также священники примыкающие к Яхве, пусть освещаются, чтобы Яхва не выступил против них». 23 стих. Моисей сказал Яхве, «Народ не может подняться на гору Синай, потому что ты предупредил нас, говоря, установи границы у горы и освети ее». Яхве сказал ему, «Иди спустись и поднимись вместе с Аароном. Священники и народ да не повернутся, чтобы подняться к Яхве» чтобы он не выступил против них». 25 стих «И сошел Моисей к народу и сказал им». И так далее. На основе этой нашей классификации перевода возможно предположить, что актуальный текст был создан в его окончательной редакции священнической традицией в период после изгнания. Общие критерии, определяющие различия традиций, это их литературная и лексическая близость, связанность повествования в том же литературном контексте, как в данном случае пятикнижие.